Добрый день, уважаемые члены моего клуба Зиокальный клуб. Хочу вас поздравить с праздниками 23 февраля, 8, 8 марта, мы вас с вами встретимся еще до 8 марта. Хочу пожелать вам приятно повести каникулы приятно э, будет вас видеть на Масленице э, в нашем поселке э, дорогие участники клуба Зеркальный клуб хочу вас обрадовать что Круп получил э, уже статус официального. Так что мы с вами будем офици официально э, э, встречаться и регулярно. Я обращаюсь еще э, к старшим и по подросткам и к, к родителям приходите в клуб приходите на наши встречи будет очень почему будет там всегда очень весело очень познавательно я рассказываю многое много интересного о своей жизни, о жизни моих знакомых, о том, что я знаю, о том, как живу, как я живу, что есть. Вот Последний мне очень понравился, как все назвались о том, чтобы была фотосессия. Надеюсь, я никого не обидела, и все, все остались довольны как дети, так и их родители. Я очень хочу уз узнать мнение родителей. Я очень хочу познакомиться с со всеми, кому интересно, я, кому интересно, жизни такие же, как и я, как и я. Я буду стараться делать встречи с интересными людьми дальше в моем клубе. Я, э, начин, я начинаю развивать такое направление, как консультирование по скайпу. У меня уже была такая практика э, на, сайте, на сайте в клубе. На, на страничке в ВК вы найдете э, э, услу, услуги, но хочу, хочу сразу предупредить, что там нельзя было не, не поставить э, стоимость услуги, так да, чтобы мне пришлось просто поставить э, чтобы, чтобы услуга высветилась э, в ленте. Э, какие это услуги? Услуги по скайпу я запустила, почему? Потому что очень много э, детей инвалидов, э, взрослых, которые сидят дома, смотрят... Э, Интернет смотрит канал YouTube, смотрит, читает, смотрит какие-то видео.